Скажите, что у вас произошло? Да, расскажу. 27.07 этого года в... мошенники изощренно украли у меня с моей банковской карты пенсию в размере 15 тысяч. Обращались ко мне сначала по телефону, затем попросили выйти в скайп. и в скайпе попросили сделать демонстрацию экрана и под ее руководством я машинально не вдумываясь производила некоторые действия получилось со своей карточкой завела деньги на яндекс кошелек а она с яндекс кошелька. На свой Яндекс кошелек перевела деньги и уже успешно их использовала. Вот вкратце такая информация. Спасибо.